Всем привет, друзья! Сейчас я пришла в хлебушок, покормила, все хозяйство бегает, варю кашу. А, хочу вам показать наш сюрприз. А, сюрприз был для нас неделю назад, но я думала, пока этот сюрприз не придет в себя, я его не покажу. Я Андрею скажу. Вроде как бы в себя пришел этот сюрприз. Так что вот так вот. А если Андрей, дай Бог, приедет, ну, хотим капусту убрать, морковку сверху, все. все. Короче, солому Андрей привез, я вот прикрыла клеенкой, чтобы это... Вчера иду около магазина, и валяется половина ведра рыбы. Я захожу в магазин, вы что, девчонки, говорю, такое добро кидаете? А оно вонючего уже, типа. И, и бульончик рыбный. Я говорю, у меня хозяйство все съест. Поросенок тем более. Тем более рыба. Это очень хорошо. Взяла там же еще рыбный бульон вот этот соленый. Я его чуть, -чуть добавляю. И поросенок очень с аппетитом ест. Вот. А это вебро я промою хорошенько. И туда засолю я капусту. Хорошо-хорошо промою. Поставлю в холодильник, чтобы кушать, вытаскивать. Ну, офигенно Короче, пошлите, я вам покажу, у нас Петечка, у нас песенки петь начал. У нас почти половина куриц нестись начали в домике Андрей, где построил. Мне кажется, Белка у нас беременная. Что-то живот растет у нее, прям видно. Она такой не была у нас, девочка. Так, вот у меня кашка-малашка варится. Подождите, да, сюрприза еще. А, вот, еще вот здесь закрыла я клеенкой навоз. Пускай перекрывает. Перепревает и О, положит сюда что-нибудь, доску. И будет очень хороший композ. То есть перегной. Так, вот, не беспокойтесь, кресло я занесла. Сейчас сделаю приборку здесь. А потом дрова надо будет наготовить еще. Ну, короче, сейчас вымету, все культурно сделаю и покажу вам. Для себя я всегда работу найду, вы знаете. А, вот. Ну, пошлите теперь сюрприз покажу. У меня даже не один сюрприз, а два сюрприза. Та-там! Та-там! У нас еще одна белка испугала до меня. Господи, у нас еще одна девочка родилась. Давай, выходи. Она беременная, точно беременная. Ну, выходи, белка. Она веника боится. Иди, я за тобой бегать не буду. Иди. Смотри, как делает, а? Хулиганит. И бегай на улице. Где-то там-то у нас. татам там. -матам. Вот, малышка у нас родилась. 13 числа. Была слабенькая, не кушала. Я два дня Андрей уехал как раз. Как раз надо было ему ехать в этот день. Он уехал, больно переживал за это. За козочку посмотрел, он девочка сказал. И я ее два дня подряд бегала, кормила, она не умела кушать даже. Теперь одну птичку сосет, другую, другую сдаиваю и поросенку добавляю. И сейчас она начала бегать у нас. Когда хозяйство здесь полная, она сидит внутри хребешка. Да, малышка? Как она орала, когда я ее подкармливала? Ну, дай бог, чтобы живая была. Чтобы жива. Ну, вот, птичка она. Она высокая, а Манька низкая. И очень тяжело ей хватать за птичку мамашкину. Куда ты пошла? Куда? Погулять пошла? Не выходи, мамка здесь у тебя. Манька очень беспокойная, все за ней смотрит, все за ней смотрит. Утром Андрей пришел покормить, а это чудо лежит и орет. А мы Маньку Бяше закрыли. И короче это, Бяша сидит и на, него, на девочку эту смотрит. Вы наверное подумали откуда у тебя место там, куда ты будешь закрывать все это хозяйство. Короче, вчера встретила очень хорошую знакомую и попросила я у нее хлебушок, чтобы она продала мне. Вот. Чтобы дала мне. Она говорит, конечно, бери. Мы зашли вчера туда. Очень хорошо для козочек. Там вообще отсеки классные для коз. Для одной семьи, для второй семьи будет. Вот сейчас Андрей приедет, мы все сделаем. Чашка тоже. Вот это наш, старая. Можно будет здесь все убрать. Сделать чисто сад. Фрукты посадить. Ягоды. Вот здесь. Вот этот хлебушок она дала. Ну, короче, вот, если раз не заходили, годиком забила я. Здесь замка не было, гвоздик же был, я ее запинала обратно. Андрей придет, приедет, приедет, замок повесил. Хороший привычок, мне очень понравился внутри. Аккуратный, чистенький. Вот это ее моя яма. Эта яма не нужна, пускай покидает, подкидает. Вот, здесь дверь надо будет повесить. Дверь кто-то утащил, неизвестно кто. Здесь сказала, можешь закрыть, говорит, для куры или для коз, для кого хочешь, говорит. Вот. Здесь кругом заброшки, можно сказать. Ну вот, в принципе, вот полоса полностью идет. Наша и вот этой женщины. Короче, есть куда козочек закинуть. Я говорю, сколько? Мешок сахара и латна, говорит она мне. Я говорю, ладно, хорошо. Мешок сахара и ладно, говорит. Вот это вот здесь у нее разобрали все. У нее дровяник здесь был. Дровяник был. Он для кур, там дырка у нее все есть. Сарайки бегать. В принципе, и для кур тоже неплохо здесь место, но у нас для курта там хорошо. Я думаю, это только для коз. Чисто козья хата будет. Так что, потом Андрей привет, я вам все покажу. Внутри вообще классно. Там вообще еще эта лампа есть, керосиновая. Мне так она понравилась. Я говорю, холодильная лампа осталась бы. Он гусян воду набрала. Больно купается, Чисто водится бегают сейчас везде кушай, кушай, кушай кушай, кушай, кушай так, сейчас в приборку делать он в старые всякие мусор все закидываю и... вот варю Ну а что, мне надо было для курса. я и подумала, надо спросить. Я давно и хотела спросить, потому как она вчера попалась, встретилась. Она потом пришла сюда, сходить туда, в Я как раз не Ой, как хорошо, да? Хорошо купалшки то делать, купалки-то. Боня! Кушай, кушай. Вкусно. Вкусно. Зерно вон кинула, Работают. Работают все. Молодцы. Ну все, друзья. У меня как раз закипело. принесла сюда. Грушки, грушки. Так во все кипит, картошка варится, скоро закину и домой пойду. Так, как раз я закончила приборку здесь. О, чистота! Можем забивать Игровая и все остальное. Красота! Все на эту сторону перенесла. Вот так вот, друзья. Сейчас говорю у нас еще хорошая новость. короче мы же сделали прописку три дня назад сегодня надо идти за паспортами диме и мне и прописались в этой квартире так что друзья андрей прописал нас как яйца надо посмотреть 4 яичка ну, там еще вот все Ладно, это хорошо. Это все хорошо. Хотя я вчера мясо пожарила. Мясо есть. Суп надо будет сварить. Чё? Хорошо все всем, да? Ну все, друзья. Сейчас закидываю. И погнала я домой. А пока всем пока. До новых встреч. С вами давайте. Пока-пока.